Довольно часто мы переоцениваем людей И знаете, это связано с тем, что мы не предполагаем, что каждый из них имеет в голове свои тараканы В шкафу свои скелеты, в прошлом свои какие-то грехи и многое другое И вы в том числе, то есть каждый Я еще не встречал ни одного Честного, абсолютно честного Доброго, абсолютно доброго чего там, еще такое прочее Человека Каждый человек имеет свою темную сторону Если вы будете помнить об этом То вы точно не разочаруетесь Ну, потому что понимать будете И на людей, если посмотреть Немножечко по-другому, под другим углом То вы заметите, какие тараканы У них могут быть Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии Всего доброго